Меня зовут Марк, я менеджер проекта «Экодизайн» в компании «Декатлон». Работа с пластиком — это несложный процесс, поэтому в наши дни пластик используется повсеместно. Проблема в том, что мы используем пластик в огромных количествах. Пластик производится из продуктов переработки нефти, что приводит к истощению этого природного ресурса. Но поскольку мы испытываем сильную потребность в этом сырье и нет другого решения, мы должны использовать его умеренно, в минимально необходимом нам объеме. И когда это возможно, стараться использовать пластик, полученный в результате вторичного, переработки для изготовления других материалов. Изделие из пластика имеет первый цикл жизни, по завершении которого в отдельных случаях мы можем подвергнуть его переработке. Мы сортируем изделия из пластика, затем их можно измельчить и переплавить, чтобы из полученного материала изготовить новое изделие. Эти процессы оказывают влияние на окружающую среду, потому что сначала мы должны произвести сбор материала для переработки, что подразумевает использование грузовых машин. Затем осуществить переплавку, что требует затрат энергии. Но эти затраты в сравнении с теми, которые возникают при добыче нефтехимических продуктов, не столь значительны. Переработанный пластик может использоваться для производства различных товаров. Его можно использовать для всех товаров, в той или иной мере изготовленных из пластика. Однако мы не можем перерабатывать пластик бесконечно, поскольку в процессе переработки, когда мы измельчаем изделия, мы постепенно разрушаем их структуру. Как правило, это не влечет никаких проблем, но когда изделие прошло 6, 7, 10 циклов переработки, в конечном счете его качество ухудшается. Не следует перерабатывать изделия до бесконечности. Завтрашний мир без пластика – это не мир, в котором используется только переработанный пластик. Нам следует задаться вопросом, а как сделать так, чтобы вообще не использовать этот материал и заменить его другими возобновляемыми ресурсами. В экодизайне нет одного единственного и универсального решения для всех.